Значит, какие же признаки гипоксии? Первое, человеку вообще не хочется не двигаться, не тем более что-то физическое делать. И во второй половине дня у человека происходит тяга к сладостям. Именно во второй половине дня, потому что ну, недостаточно кислорода, а глюкоза, то есть сладость, это вот глюкоза. Как раз вот одна молекула глюкозы, она... Аденезин, трифосфат. Кроме этого еще вода и углекислый газ. Это при наличии хорошего сурфактанта. А если у человека сурфактанта нет почти, то есть он, если почти не будет, то человек уже не живет. То есть когда мало сурфакта, маленькая это пленочка, оболочка, и кислорода мало поступает, а энергия человеку нужна. И поэтому вот он этот кислород, то есть глюкозу, Съест, допустим, одну молекулу, и тогда у него получается очень мало энергии, и при этом еще мышцы начинают откладывать, то есть в мышцах образуется молочная кислота. То есть человек немножко походил, немножечко поработал, там пробежал, и потом лежит у него все мышцы болят, все тело ломит. Кроме этого, еще одышка у человека с, гип с гипоксией, сонливость постоянная. И вот эта вот молочная кислота накапливается. Получается, что человек сам себя закисляет. То есть закислительный, закислительный процесс идет. То есть у такого человека нарушается кислотно-щелочной баланс. Вот так будет правильнее сказать. И вот еще раз, вот здесь у меня уже картинка более точная. Вот смотрите, вот альвеола. Вот, и таких альвеол очень много. Легкие, вот как гроздь винограда, из альвеол этих состоят. И поступает сюда кислород. Сурфактант начинает растворять его, и тогда в кровеносный сосуд поступает уже растворенный кислород. Он соединяется с глюкозой, вот как я говорила, образует энергию, углекислый газ и воду. А если кислорода нет или очень-очень мало – то энергии почти не образуется. И кроме воды углекислого газа образуется молочная кислота, то есть токсин, идет закисление организма. И тогда у человека появляется тяга к сладостям. Обычно человека тяга к сладостям, то есть первый признак, что ага, если потянуло человека к сладостям, все, значит, это уже гипоксия. Итак, восстановление сурфактанта. Вот видите, здесь легкое одно курильщика и другое здоровое, легкое, такое красненькое. И вот когда курильщик применяет вот этот табак, смолы, они разрушают вот эти альвеолы, сурфактант разрушают, и альвеола наполняется сажей, дымом. И очень трудно из альвеолы что-то удалить. И вот единственное средство, вот сейчас оно развивается, я была в Кисловодске, там есть прекрасные галокамеры, соляные пещеры, где так мелкодисперсная соль, и человек, вдыхая соль, начинает альвеола откашливать вот эту всю слизь, мокроты, всю вот эту грязь. Альвеола освобождается вот от этой с помощью соли. Мелкой-мелкой, как пыль. И вот, вот эта соль, она как раз очищает альвеолы. И после этого альвеолы нужно заполнить, чтобы был сурфактан. То есть увеличиваем после очищения альвеол, увеличиваем в питании жира, жир, жиры, добавляем. И единственное, когда можно очистить альвеолы, это галокамеры, то есть соляные шахты. Итак. Значит, поняли, что без сурфактанта жизнь становится очень грустной. Поэтому люди, кто на жирах сидит, они и долгожители, и энергичные, и все, у них как бы и заболеваний почти нет. А у кого слабые сурфактанты, то там получается, что пневмония, бронхиты, слабость. Короче, человек ну, неполноценно начинает жить. Вот следующая позиция, которая, которую дает жир, это э, формирование клеточных мембран. И клеточные мембраны, они состоят в основном из жира, но уже не с такого количества, как сурфактант, там 99 почти процентов. А клеточные мембраны, они где-то 80-82-85 процентов содержат жира. И вот эта мембрана, она как бы двойная э, снаружи. Жировая такая оболочка и внутри клетки, то есть такая двойная и между ними есть отверстия. Мы знаем, что у мембраны есть такие входные отверстия, когда если что-то правильное заходит в клетку, то мембрана пропускает. Если что-то незнакомое генетически для нее, она закрывает эти отверстия и, и не пускает то, что ей не нужно для жизни. Поэтому, чтобы была крепкая мембрана, кроме дубильных веществ нужны обязательно жиры. И вот эти жиры, если человек, опять же, мало употребляет жиров, то мембраны становятся такими, как бы пропускающими все подряд. Клетки становятся больными, а в клетки проникают часто вирусы. И вот эти вирусы, они живут внутри клеток. Именно из-за того, что слабые мембраны. И когда слабые мембраны, то, допустим, вот человек свеклу поел, то мембраны в любых клетках, и в, почеч, на почеч, на, в почках то же самое. И тогда получается, что и в кишечнике мембраны тоже слабые. И тогда получается, что человек поел свеклу, моча окрашивается в розовый цвет. Это уже тоже знак того, что мембраны слабые и пропускают даже вот такую цветную Штуку. Поэтому нужно больше есть жиров. Ну, тут внутренний наружный слой мембран имеет биозаряды для электрических импульсов при прохождении молекул калия и натрия. Это когда мы соль едим, поэтому соль тоже нужна. И у меня в курсе о а соли тоже очень много, где-то больше часа. Урок. У меня идет 50% скидка на мои книги и на... Так, дальше. Значит, клеточные мембраны. Потом. Вот в начале, как вы поняли, идет э, именно на сурфактант. А потом на клеточные мембраны. И только то, что осталось от жиров, идет на гормоны. В основном у нас все гормоны, они белковые, но э, есть стероидные два гормона и в том числе тестостерон вот у мужчин это основной гормон когда мужчина волевой такой у него цели есть и так далее то есть сурфактанты тестостероновый мужчина вот женщинам тоже тестостерон нужен и вот если допустим жира мало человек ест то тестостерон не очень как бы его почти нет с месячными проблемы наступают, то они путаются, то еще что-то, потом э, либидо падает. Кто-то спросил, говорит, я не знаю, что такое либидо, но ну, я чувствую, что это очень хорошее слово. так что ешьте жиры, тогда тестостерона будет достаточно. Не будет бесплодия, кстати, тоже тестостерон влияет на эту часть тоже так же. Симптомы дефицита тестостерона – это раздражение у человека, усиленное потоотделение, анемия, ожирение, особенно в области живота. Вот посмотрите, сейчас мужчин очень много таких беременных ходит, то есть животы большие. Ну, естественно, тут дисфункции всевозможные, но ну и бесплодие. Вот чувствуете, как просто жир, а такие вот последствия. Снижение настроения уверенности, уменьшение роста волос на голове и лице, то есть на голове, лице и теле, снижение мышечной массы, быстрая усталость и снижение полового увлечения. И вот если ребенка после 12 лет, когда у него начинает уже как бы начинаться функция, то есть ну, человек растет, если его не кормить жирами и белками, то получается как бы как геноцид. Поэтому дети могут знать, не знать, но рыбий жир обязательно должен быть в пище. Ну, о, о, каком, о каком жире будет идти речь, мы еще ниже скажем немножко. То есть, понимаете, вот именно остаток жира, то есть жирных кислот, идет уже на создание гормонов. Также жир нам нужен для того, чтобы мы имели тепло. За тепловой режим отвечают почки. Ну, почки у ней много тоже функций очень, о почках у меня тоже хороший такой есть вебинар. И чтобы понять, как работают почки, нужно смерить температуру утречком, не вставая с постели. И если она будет ниже 36,2-36,3, то значит почки уже ослабли. Ну и давление при этом тоже низкое. Если человек вот, живет с низким давлением, с низкой температурой, то это уже тоже и гипоксия, слабые почки. А где слабые почки, там почечный токсикоз. И вот беременных часто вот, тошнота рвота, да, когда человек только начал, как бы он думает, ну все, токсикоз начался, значит я беременная. Так вот, токсикозы, вот, допустим, в Финляндии почти нет у людей. Это ну, редко, когда человек с токсикозом. То есть они знают, что токсикоз это это неправильно. Это слабые почки, это токсикоз почек. И после токсикоза почек наступает ну, ухудшение функции печени. Поэтому... И, кстати, женщина со слабыми почками, у которой токсикоз, а еще и когда мощный токсикоз, у них обычно дети рождаются тоже со слабыми почками. То есть больная клетка, она никогда здоровую не родит. Также если человек со слабыми, с токсикозом почечным, то дети рождаются такими же. Поэтому почки, кстати, это не то, что прям все поставили печать, все восстанавливается при наличии кормовой базы, при наличии белков, жиров, углеводов, углеводов поменьше, восстанавливаются все, потому что клетки растут, гибнут, новые нарастают. И вот главное, что новые, если начинают расти и есть строительный материал, то уже клетки пошли здоровыми, хорошими, и человек начинает ощущать, как бы ну, радостную жизнь, можно так сказать. Итак, какие же жиры бывают? Вот если белки бывают молочные, животные и растительные, а у жиров только два вида – это животные и растительные жиры. И вот природные жиры, они содержат следующие жирные кислоты – насыщенные и ненасыщенные. Так вот, насыщенные – это обычно животные жиры. Ну, я здесь написала, вот, стеориновая, Вот, и именно животные, вот я здесь написала буквы «С», да, то есть это углерод, который э, по одной связи, вообще он четырехвалентный, сверху должны быть, и по бокам, везде по одной вот такой радикальчику, по одному. Это такая, ну, связь химическая, как мы помним. По школе а не насыщенные растительные у них есть двойные связи и тройные то есть свободные руки и они вот такие вот жиры они очень быстро и прогоркают быстро и могут еще что-то присоединить к себе и поэтому насыщенные ненасыщенные они должны быть и те и другие 50 на 50 быть в питании обязательно и когда они есть в питании то у человека все получается как бы гармонично. Все почти, э, все, что необходимо, есть в организме. Клетки становятся здоровыми, и человек тоже сам здоров. Теперь, э, все мы слышали, что есть такие жиры омега-3, омега-6 и омега-9. Так вот, э, омега-9, она обычно э, находится у рыб, холодных морей, которые глубинные рыбы. То есть такие не на поверхности плавают, а очень глубоко. И вот это омега-9 очень ценное масло. Омега-3, содержание омега-3, это как раз вот рыбий жир. И вот, вот этот омега-3 это рыбий жир. И омега-6 это подсолнечное масло. Вот в омеге-6 у нас нужды нет такой большой, потому что омега-6 тоже содержится и во всех почти маслах, но больше всего омега-6 это в подсолнечном. Оно охлаждающее масло и не очень как бы так нам и ну, надобно. Вот, и вот смотрите, жиры омега-3 находятся в таких продуктах, как рыба, грецкие орехи, семена льна, кунжутное и рапсовое масло. И вот... Про семена льна я хочу сказать, что когда свежесмолотые семена, они намного эффективнее и полезнее, чем масло льняное. Почему? Потому что масло льняное, оно очень быстро, очень быстро, там много вот этих радикальчиков, вот этих тройных связей, и оно очень быстро прогоркает, начинает пахнуть рыбьим жиром и пахнуть, и горьковатым становиться. И вот такое масло... То, которое на, на свету стояло, это самые ядовитые масла. То есть сразу идет мощное разрушение сурфактанта. Раз, и э, печень. Печень поражается вообще в первую очередь прогорклыми маслами. И вот если я, я так помню, вот когда мама масло сливочное покупала, и когда оно начинало немножко вот плен, пленкой, ну не пленкой, а такой потемнен, потемнен, потемненная поверхность становилась у масла, она эту часть масла срезала, куда-то там использовала, а уже ели просто масло такое, ну не окисленное чтобы поверхность масла была ну, нормальная. Поэтому все масла, когда покупаете в магазине, но ну, не берите с витрины, потому что тут солнце и все прочее, и уже происходит ну, прогоркание на свету, быстро портятся масла и в прозрачной таре. Поэтому вот хорошие масла, особенно холодного отжима, они или в железной емкости, или... В темных бутылках. Вот это самая лучшая как бы сохранность масел. И долго они тоже не хранятся. Особенно если так в открытом состоянии. То есть отлил от бутылки, вот допустим, рыбий жир, купил бутылочку, отлил и закрыл. То есть долго не держать на воздухе. То есть омега-3 это там три жирных кислоты. Они снижают риск сахарного диабета, снижают риск рака груди, повышают иммунитет, улучшают пищеварение, уменьшают риск запора, дают энергию, но ну, про энергию мы уже поняли, улучшают память, улучшают вид ногтей, волос и кожи. А жиры омега-6 и омега-9 находятся в таких продуктах, как курица, индейка, рыба, цельное молоко, оливковое масло и яйца. Кстати, яйца и молоко являются универсальными поставщиками жиров и белков потому что э, после если человек съел допустим яйца то у него отходов от яиц то есть после усвоения всего пять процентов а 95 процентов идет полное усвоение но желтки при этом должны быть сырыми а если э, с молоком почти такая же ситуация если его нагреть добавить туда э, специи столовую ложку топленого масла и плюс еще для микрофлоры овсяные отруби. Тоже усваивается прям прекрасно такое молоко. А вот мясо, оно усваивается 40% усвоения белка, жиров, а 60% это шлаки, токсины. С рыбой получше. Рыба усваивается на 70%, а 30% отходы то есть шлаки, которые организм должен выводить. То есть идет закисление, опять образование кислот и так далее. Так что, если человек болен или хочет начинать поправлять свое здоровье, то лучше, чем топленое масло, чем яйца, сырые желтки и скоагулированный белок, и что еще какой? Рыбий жир. Просто не найдешь ничего лучшего. И если у человека и так организм как бы слабый, он начинает мясо есть, то здесь уже ну, череповато. Так что с мясом это здоровые могут себе позволить мясо есть. Вот. Но рыбы можно, только не дефростированную, а свежевыловленную, потому что если она заморожена, потом вончо то пользы маловато. И структура белка тоже меняется после заморозки. Вот что некоторые говорят, вот холестерин, нельзя яйца есть. Вы знаете, если сварите желток в крутую, да, тогда холестерин, который вредный. Вот. Но если смятку или яичница, а, а желток сырой, то такое яйцо просто вообще здорово. И там содержится лецитин, и он как раз растворяет вот вредный холестерин, который образуется иногда в сосудах. Так что польза очень огромная. Ну, конечно, от домашних яиц, от домашних кур. Вот, Потому что, во-первых, те яйца, которые делает наша промышленность, ну, во-первых, там просто куры и в этих яйцах уже баланса нет, там в эти яйца заложена тоска по петуху. И, то есть несбалансированные яйца. И плюс еще в таких яйцах, вообще в куриных, курица, курица ест все подряд абсолютно. И домашняя, конечно, лучше, знаем, чем кормим. И вот если брать все яйца, допустим, там, перепелиные, утиные, гусиные. Лучше, самые лучшие экологически чистые – это гусиные яйца. И тоже желток сырой. Так что это на будущее. Перепелиные – это, ну, как дань моды. Тем более перепелок раньше, если они сами паслись, что-то ели, а сейчас их только кормят какой-то специальной штукой. И, ну, ну это просто уже, я не знаю. Я не ем. Ну, хочу напомнить, что э, есть три книги, на которые я снизила цены. И, пожалуйста, заказывайте. Это два моих перевода. И одна книга, что же нам все-таки есть, это моя книга. В каждой книге есть рецепты. Э, ну, это один из видов питания. Также, также, приглашаю всех желающих на... Курс тюбажей. Можно приехать ко мне и сделать первый курс, то есть первую процедуру под контролем, получить все необходимые сведения о своем здоровье и плане действий. Так что обращайтесь. А -а -а. С вами была Татьяна Космынина. Жду, жду ваших писем, заявок. Звоните по телефону и приезжайте.